В данном уроке мы рассмотрим просто примеры сделок трейдера. Часть сделок сделана давно, часть более позднее времени относится. Но основная часть самых интересных сделок я выбрал из того года, когда я достаточно активно работал, торговал, занимался скальпингом. скальпингом именно скальпингом это вот 12-13 года. Соответственно, сейчас, когда я записываю курс, тоже будет очень много примеров, очень много сделок, но мы их уже рассмотрим по ходу сделок курса. То есть самое главное, что это короткие сделки, которые вот на одной свечке могут сразу открываться и закрываться. Вот примеры здесь вот есть. Это, кстати, по-моему, как раз закрытие рынка. Вот очень интересные были сделки, когда ты зарабатываешь, вот смотрите, 785 25 рублей с каждого контракта. Это Газпром. И зарабатываются они в течение там доли секунды. Очень много было интересных моментов, когда ты где-то Перед закрытием рынка, например, ждешь какую-то свечку, вот она выскакивает, ты быстро открываешься и тут же кроешься, потому что свеча вот рисуется такая. Очень часто это на открытии. На открытии сложнее рынка, потому что когда гэп немножко подвисает терминал, в большинстве случаев, а вот на закрытии это гораздо проще реализовать. И следующий пример, вот такой, это работа, скорее всего, работа от большой заявки, возможно, роботы Glass Trader. Когда просто стоит какой-то уровень, и мы от этого уровня а, работаем и закрываемся. Вот, скорее всего, здесь вот на этом уровне а, стоял какой-то большой игрок, и от него постоянно был заход, перезаход и покрытие здесь вот в пределах, там, по-моему... Всего здесь забиралось там, порядка там, 10-20 рублей с каждого контракта, с каждого захода. Здесь сложно сказать, сколько было контрактов. Ну, это в то время приблизительно работал на до 50-100 контрактов, скорее всего, если это Газпром. Небольшие профиты, но постоянные и частые. Еще пример работы, например, на облигациях. Здесь мы уже видим здесь сделки по облигации связной. Была такая облигация, сейчас ее уже нет. Компания обанкротилась. Для скальпера вообще не принципиально. Что происходит с компанией? Банкрот, не банкрот, ему надо ликвидность. Ему нужно, чтобы был драйв, чтобы была движуха, и на ней можно зарабатывать. Здесь мы видим, что вот с одной сделки здесь запиралось порядка 3 2-3%. Представляете, 3% одной сделки. Здесь вот э, облигации торгуются в процентах. И смотрите: 1, 2, 3, 4, 5, ну там 5%. Возможно, здесь больше сделок не видно, потому что это э, график. А здесь 10-минутный график. Вполне возможно, в течение 10 минут вот эти входы и выходы они были э, несколько раз. 3% на одной сделке. Вы совершаете 5-10 сделок это 30% к вашему депозиту. Это фантастическая величина. К сожалению, такие спреды и такие сделки, э, ну, достаточно сложно этот инструмент найти. Если бы всегда можно было найти инструмент, который каждой сделке мы забирали бы проценты, таких сделок можно было по сотни совершить в день, ну, было бы просто золотое дно. Хотя такие моменты тоже случаются. И еще пример вот это из недавнего, 2021 год. И пример из недавнего это рубль-доллар. В 2020 году это было совершенно сделки контракт рубль-доллар, и мы видим, что здесь вот на нескольких свечах происходит огромное количество сделок именно внутри свечи. Тут вообще даже невозможно понять, сколько было совершено сделок. Частые сделки, дальше заход внизу, и постепенно, видимо, распродавалась позиция, и по мере того, как позиция распродавалась, здесь продажа, опять набор, здесь позиция распродается, снова набор и закрытие сделки. То есть, может быть как в течение одной свечи огромное количество сделок, так и может быть комбинироваться с некой позиционной торговлей. И вы видите, что здесь вот минутный график, буквально прошло 15-20 минут, и совершено там ну, несколько десятков сделок точно здесь. Вот как должен выглядеть график скальпера, который работает на, на бирже. Ну Еще хочу показать пример неудачной торговли. Здесь вы видите, что во-первых, здесь огромный объем контрактов, и здесь видите, шорт, здесь шорт, откупаемся. То есть это чистый убыток. Покупка сверху, продажа снизу. Покупка здесь на этом журне продажи. Продажа вниз, а покупка у нас выше стоит. И такая же ситуация еще раз. То есть, вы видите, и здесь видно по стрелкам, что здесь объем был ни один, ни два, и не десять контрактов. И большая свеча, вот просто видите, размазывает наш объем. Здесь видно, что трейдер потерял, потерял немало. Вот это пример того, как не должен выглядеть ваш график. Скальпер должен брать и быстро выходить. Ну да, здесь действительно скальперская торговля. Здесь э, трейдер не ждал огромного лося, быстро выходил. Но видите, что здесь... Явно перепутаны зеленые и красные стрелки. Зеленые внизу должны быть, а красные сверху. Вот если бы их все сделки сделать с точностью, до да наоборот, было бы все прекрасно. Такое тоже бывает. С этим надо бороться. Это самый тяжелый момент, когда торговля ну, вдруг не заладилась. В этом случае лучше либо остановиться, если превышен лимит дня, и отложить торговлю до следующего дня, там-то на час, на два, чтобы прийти в нормальное состояние и начать все со свежего листа, а именно скальпер может начать на следующий день торговлю с чистого листа. Это огромное одно из преимуществ скальпера. До встречи в следующем уроке.